Так, так, так, так, ну, вроде все, отлично, огород, конечно же, наконец-то закончен И, кстати, всем привет, ребята, смотрите, сиди я опять в деревне, да, ребят, я опять в деревне, тружусь И уже, конечно же, закончил два огорода Спросите, что случилось с тем сараем, в котором я нашел сокровище. Короче, я собрал часть сокровищ и унес их к себе. Ну, а спросите, а что случилось с, друг... с теми остальными сокровищами? Вот когда я решил дальше, э, на следующий день эти сокровища до конца собрать, они почему-то пропали. Вот тут, как вы видите. Почему-то вода появилась, да и вообще куча растений этих наросло. Я вообще не понял, каким образом это случилось, но больше сокровищ тут нет. Посмотрите, что с остатками сокровищ стало. Короче, ребят, я их спрятал вот прямо сюда. Как вы видите, вот они. И самое главное, чтобы сидели. Ушел, так. надо сыграть, чтобы он не видел жители его тут, как всегда, занимаются своими делами, общаются, торгуются. А вы мне что не подарите? Нет. Ладно. Ладно. Я пока пойду домой. Судья? Руки вверх! Вы арестованы! А, а, а за что? Вы нарушили закон и украли звуки. Но я ничего. А вот Чтично, тут надо аккуратнее, это что-то. что-то трясется вся. Черт.